На этой неделе а, все, наверное, видели вот, эту, вот, вот этот сюжет а, на телеканале ЧГТРК «Грязный», где показывали вот, а, вот так выглядящих девушек. Их отчитывал а, муфтий, а, коров <laughs> Салах Межиев и а, начальник УМВД по городу Грозный Аслан Ирасхан. Их значит, сначала отчитали, туда привезли значит, их родных, близких. Потом прям там на камеры заставили снять эти э, повязки. После этого отчитали родственников. Муфтий отчитал. Ну, указали, значит, на недопустимость ношения никабов в Чечне. Это якобы у нас э, противоречит э, чеченским традициям. И вообще надо понимать, почему эти девушки надели на себя никабы. А, понятно, что они прекрасно все знали, что за подобное у нас в Чечне преследуют. Не то, что никаб даже когда как надо хиджаб одевают девушки, даже это в Чечне преследуется. А в Чечне разрешен только такой кадыровский хиджаб, когда а, девушка себя просто укутывает, а, обтягивает чем-то. А, но вот как полагается, значит, покрывать свое тело, за это в Чечне преследуют. Поэтому, кап, тем более, тема была, которая недопустима для республики, но дело в том, что в реалиях вот, пандемии, когда власть требует ношения медицинских масок, эти девочки, они ну, проявили некий креатив, они решили, что сейчас такой момент, которым можно воспользоваться и поносить никаб вместо этих медицинских масок, ведь по сути девушка, которая одета в хиджаб, когда она на себя надевает маску, она уже автоматически превращается в никаб, ее хиджаб превращается в никаб. И они, значит, подумали, ну это удобный как бы момент, раз от нас требуют закрывать лица. Медицинскими масками, значит, ну, наверняка они пока ничего не скажут, если мы закроем эти лица не маской, купленной в аптеке, а маской, купленной в женском э, магазине одежды, да, в магазине женской одежды. И на самом деле их мысли были абсолютно логичны. Если, если бы власть была адекватной, то они могли ну, они должны были на это посмотреть, как наоборот, на соблюдение тех требований который выдвигает власть, ношение этих масок. Они, одевая никабы, они защищают других людей от распространения. Если они сами, например, носители коронавируса, то они значит, защищают общество. И, в общем, все должно было быть нормально. Но это ведь Кадыровская Чечня, поэтому, конечно, все пошло ненормально. А девушек задержали привезли в общем отчитали далее вы это видели но я хочу теперь обратить ваше внимание на одно высказывание а, муфтия коров которое он сделал во время отчитывания этих девушек и их а, родственников давайте послушаем Итак, для тех, кто не владеет чеченским языком, Муфтикаров говорит, что в достоверном хадисе, который приведен в сборнике Аль-Бухари, сборник аль-бухари это наиболее достовернейшие хадисы в этом говорит чистейшем значит, хадисе сообщается что если кто-то значит в народе уподобляется в внешнем виде в своей одежде уподобляется другому народу тем самым обращая на себя внимание Членов этого общества, в котором он живет, что они на него обращают внимание и говорят, что это такое, типа что, что, что этот человек типа, творит, понимаете, удивляет типа общественность. То в этом случае, говорит, пророк, мир ему и благословение, Аллаха сказал, что этого человека вернут в ад. А, дорогой а, муфтий коров, а, предъяви нам, пожалуйста, этот хадис. Ты сказал, что, он, что его передают в сборнике Аль-Бухари, что он достоверен. А, укажи нам, я теперь говорю это тебе, говорю всему твоему муфтияту, шахидов, там все подключитесь, а, укажите нам, пожалуйста, на этот хадис, который приведен в сборнике Аль-Бухари, который является достоверным, и который звучит вот таким образом, что если человек уподобляется другому народу, тем самым обращая на себя внимание этого народа, в котором он живет, то в этом случае пророк сказал, мир Мусани Аллаха, что этого человека вернут в ад. Укажите нам на этот хадис. Это вам вызов, челлендж. Ждем от вас указания. А вообще, что касается самой по себе темы уподобления другому народу, то это как бы известная... Это известный хадис, он, правда, передается не у, у Аль-Бухари, он передается у Амада, у а, Абу-Давуда, у других. И действительно, это достоверный хадис. И он звучит совершенно иначе. Он звучит таким образом, что если а, кто-то уподобляется другому народу, то он из них. То есть, пророк, мир ему, до указал, что уподобление какому-либо народу является признаком того, что ты из них. То уподоб... есть, уподоб... уподобившись другому народу, ты становишься частью этого народа. И из этого хадиса уже вытекает постановление, что если ты уподобляешься народу, который в своей основе не исламский, не мусульмане, то тебе это запрещено делать. Если же ты уподобляешься народу, который в своей основе мусульманский, то в этом нет запрета. И, и как можно этот хадис вообще отнести к теме, где девушки одевают никаб? Если даже следовать логике и коров, то получается, что они уподобляются арабам. Он говорит, что, это, что никаб это, значит, характерная часть одежды именно арабов, они а вообще это не имеют никакого отношения типа к исламу, это просто вот их народная такая особенность то даже в этом случае сам по себе этот народ является мусульманским. И уподобление этому народу как минимум не является запретным. Другое дело, что это можно все трактовать как... то Все равно, типа, наш народ тоже является мусульманским, нам не нужно уподобляться другим. Вы можете это с такой стороны трактануть, но, но сказать, что за это этого человека ввергнут в ад, за то, что он решил уподобиться в основе своей мусульманскому народу его за это вернут в ад но это это уже не просто неправильное понимание да то что мы могли бы могли бы сослаться допустим на то что некий текст может быть понят по-разному мы могли бы сослаться в каком-то сложном таком случае но в данной ситуации муфти и коров конкретно возводит ложь на посланника аллаха мир ему и благословение аллаха говорят то, чего не говорил пророк, саляуллаху алейхи вассаллям. А если он подобное сказал, то предъявите доказательства. Покажите нам в Сахихе аль-Бухари подобный хадис. Если же вы не найдете его в Сахихе аль-Бухари, покажите его хотя бы в других сборниках. Покажите нам этот хадис, который звучал бы именно вот подобным образом. А я приведу вам другой хадис, который тоже достоверен. Что пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал, тот, кто возведет на меня ложь, пусть приготовит себе место в огне. Поэтому, если эти слова не принадлежат пророку, то приготовь себе место в огне, муфти коров. Если же они ему принадлежат, то докажи нам, что они ему принадлежат. Что касается уподобления другим народам, здесь, конечно, есть масса места для того, чтобы это, на эту тему дискутировать. Но я скажу однозначно одно. Да, действительно, у нас нет какой-либо нужды уподобляться другим народом. Я, я тоже на это смотрю скорее негативно. И согласен с тем, что мы не должны сегодня облачаться, допустим, в головные уборы, там, которые носят арабы, да, вот эти арафатки, там, надевать на себя кандуры, Мы этого делать не должны, я тоже как бы не сторонник этого. Но, но говорить, что если кто-то так сделает, что он будет отправлен в ад, ну это просто too much. Это, это невероятная ложь на эту религию. Неужели, если кто-то в Чечне наденет на себя длинную кандуру, платье, которое носят мужчины, в арабских странах, наденет на себя вот эту арафатку, платок, который носят арабы, и выйдет в общество, пойдет на рынок Беркат. Неужели он будет вергнут в ад? Какое, как, какое есть доказательство, хоть какой-то довод в пользу этого? Ведь этот человек в своей основе уподобился посланнику Аллаха, мир ему, лусян, Аллаха, так как он тоже так ходил и носил так, такие вещи. Да, я согласен с тем, что это не сунна, я согласен с тем, что за это не будет никакой награды. Я согласен с тем, что не нужно это делать в нашем обществе чеченском. Я своим э, детям ну, не дал бы так, не позволил бы так себя вести. Я сам так, конечно, себя не веду. Что касается Никаба, Никаб он не является особенностью арабов, это не является их э, частью их культуры. Э, это, это вообще на самом деле сугубо исламская такая тема. Да? Я сам тоже не разделяю того, чтобы там носить никабы. Да? Я тоже, тоже не говорю, чтобы у нас в Чечне, чеченки носили никабы. Члены моей семьи не носят никабы. Понятно, что это не ваджи, не, да? не обязательно для девушки. И понятно, что даже в этом вопросе есть какие-то разногласия. Но как бы там ни было, все согласны с тем, что в исламе обязанностью девушки является покрытие всего тела, кроме рук и кроме рук и лица. Соответственно, никак не является обязанностью. Поэтому я совсем с этим согласен в целом. Но опять-таки вопрос, неужели за это они попадут в ад? да? Это вопрос номер один. И вопрос номер два. Это ведь ложь, которую вы возвели на религию, на, на мусульманскую религию. За это кто-то попадет в ад обоснуйте эти свои слова, докажите нам, что за это они будут отправлены в ад. Я бы понял, если бы вы там говорили, допустим, о ношении каких-нибудь там распашонок украинских, да, или там русских народных. Вот это в своей основе, да, это народы, которые не в исламе, в своей основе, и ношение их каких-то, там, их одежды, их какой-то атрибутики, которая свойственна только этим народам. Это уподобление этим народам. И это да, это будет а, запретно. Но это вещи, которые не, не постоянны. Вы понимаете, завтра, если, допустим, украинский народ а, уверует, хотя бы часть этого народа уверует, то это уже перестанет быть запретным. Точно так же, как наша национальная одежда, черкесские вот эти, которые носят, чеченцы вообще кавказцы в целом, папахи там разные. Это ведь все когда-то было признаком народа неверующего, ведь мы не были мусульманами. И когда-то для арабов, допустим, надевать на себя черкески, это было бы уподобление неверующим народам. Но после того, как в большинстве своем кавказские народы уверовали, все, этот, эта атрибутика перестала быть признаком неверующих людей. Соответственно, это перестало быть запретным. Наоборот, сегодня, если кто-то наденет на себя нашу национальную одежду, это будет уподоблением верующему народу. И это уже будет вопросом конкретного, конкретной пользы и вреда в их обществе. Разводит он тем самым фитну или нет. Вот в, этом, в этой области будет этот разговор. Он будет чисто субъективный. Кто-то из этого извлечет пользу, кто-то наоборот вред. Это будет спор, понимаете? Но это не будет уподоблением народом неверующим. В общем, обоснуйте, мы, мы ждем от всего вашего муфтията, муфтията коров, мы, мы ждем, чтобы вы нам показали в Сахихе аль-Бухаре этот хадис, который звучал бы именно вот так, как, как его привел э, Салах Межиев.